Это нереальная реальность! Посуда со скидками до 30%! Только до 14 марта! Рондел, Таллер и другие бренды! Купи и подари! Магазин «Бланка Делюкс» поздравляет всех наших покупательниц с праздником 8 марта! Любви и счастья вам! Салон бытовой техники «Бланка Делюкс» Телефон 68 12 12